Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Большое вам всем спасибо за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Это позволяет нам делать еще больше видео о психологии. Итак, давайте начнем. Любить себя может показаться простым, но все мы знаем, как это трудно. Иногда это может быть как поездка на американских горках. Мы либо довольны собой, либо желаем измениться. Есть так много вещей, которые влияют на наше представление о себе. И некоторые из них могут быть плохими. Такие вещи, как средства массовой информации, создают ложные ожидания и идеалы. Мы сняли это видео, чтобы напомнить вам, что вы никогда не должны отказываться от любви к себе, потому что вы этого заслуживаете и вы того стоите. Итак, вот 12 вещей, которые не определяют вашу самооценку. Во-первых, ваши достижения. Это похоже на вас, что вы так сильно любите себя, когда что-то идет хорошо. Но в ту секунду, когда что-то идет не так, ваша самооценка немедленно падает. Будь то ваши оценки, ваша работа или спорт, легко основывать свою ценность на том, чего вы достигаете. Но то, сколько вы стоите, не зависит от ваших достижений. Особенно, когда дело доходит до соревнований, вы не можете контролировать своих конкурентов. Поэтому вам не нужно винить себя, когда что-то идет не так, как вы хотите. Вы – это больше, чем просто список всех ваших достижений. Вы сложный человек со своей индивидуальностью, увлечениями и гораздо большим, чем ваши достижения. Во-вторых, ваш доход и работа. Вы сомневаетесь в своей карьере, часто ли вы думаете о том, чтобы сменить работу. Хотя ваша работа играет большую роль в вашем образе жизни, она не определяет вашу ценность. Люди, у которых меньше денег, не хуже других, как это иногда изображают общество и средства массовой информации. Ваша работа и доход иногда являются результатом ситуации, в которой вы оказались. На них влияет много факторов, таких как местоположение, экономика и конкуренция. Так что на самом деле они не являются отражением того, кто вы есть. Номер три. Ваше детство. Вы избегаете мыслей о своем детстве. Вам неприятны эти воспоминания? Ваше детство может многое изменить вас, но оно не определяет вашу ценность. Ваше тяжелое детство не определяет, кто вы есть. В конце концов, вы не имеете никакого контроля над тем. То ваши родители, и вы не несете ответственности за их выбор. Может потребоваться некоторое время, чтобы принять это, но ваше прошлое не определяет вас. Номер 4. Ваш уровень образования. Как и ваш доход, ваш уровень образования также является результатом множества факторов. Один из самых важных факторов, когда дело доходит до принятия решения о том, поступать ли в колледж и куда, это то, сколько денег у вашей семьи. Вы не можете изменить того, сколько денег у вашей семьи или расположение учебных заведений, в которые вы хотите пойти. Поэтому вам не нужно чувствовать себя плохо, если у вас нет более высокого уровня образования. Это не значит, что вы менее умны или стоите меньше, чем те, у кого оно есть. Номер пять – это то, как другие люди смотрят на вас и относятся к вам. Вы постоянно переживаете из-за того, как другие видят вас. Вы постоянно пытаетесь соответствовать их стандартам. Другие люди никак не могут узнать, кто вы на самом деле. В то время как семья и друзья могут иметь хорошее представление об этом, но только вы полностью знаете себя. Зная это, ваша самооценка не должна основываться на ограниченном и иногда предвзятом мнении других о вас. Вы не можете контролировать не то, что другие думают о вас, не то, как они действуют. Точно так же не основываете свою ценность на чем-то, что полностью зависит от других. Попытка угодить другим в конечном счете приведет вас к несчастью, поэтому постарайтесь не напрягаться из-за мнения других людей, даже если это трудно. Номер 6 – это достижения других людей. Сравниваете ли вы свои достижения с достижениями других людей? Это нормально, потому что все время от времени так делают. И так легко посмотреть на то, что вы сделали, и сравнить это с чем достижениями, особенно когда интернет дает вам доступ к удивительной жизни каждого. Это может быть трудно усвоить, но то, что делают другие люди, не определяет вас. Вы не можете контролировать других, поэтому единственное, что вы можете сделать, это стараться изо всех сил. Независимо от результата, достаточно стараться изо всех сил. В конце концов, все люди разные, с разным набором навыков и опытом, поэтому нет смысла сравнивать двух совершенно уникальных людей. Номер 7. Ваша внешность. Вы недовольны какой-то своей физической особенностью? Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы изменить в своей внешности? Скорее всего, ответ будет утвердительным. Почти каждый хочет того, что есть у кого-то другого. И это печальная правда. Особенно живя в современном обществе, так легко сравнивать себя с другими людьми и великолепными моделями по телевизору. Но постарайтесь помнить, что то, как вы выглядите, не определяет, сколько вы стоите. Вы, вероятно, слышали это раньше, и мы знаем, как трудно это принять и усвоить, но это правда. Вам не нужно чувствовать себя плохо из-за того, что вы можете выглядеть не так, как люди по телевизору, потому что каждый красив по-своему. Номер восемь. Ваш статус в отношениях. Ты все еще ищешь того единственного, но, похоже, все, кого ты знаешь, вышли замуж. В наши дни так много давления, иметь вторую половинку, идеальное отношение. Может показаться, что вам постоянно нужно быть с кем-то из-за страха быть отчаявшимся и одиноким. Однако нет ничего плохого в том, чтобы быть одиноким. Это не делает тебя менее интересной личностью. Потому что это означает, что ты тратишь больше времени на то, чтобы сосредоточиться на себе и на том, что ты хочешь делать. Хотя иметь отношения – это приятно, это не то, что вам нужно, чтобы вас ценили. Номер девять – это количество ваших друзей. Вы цените количество или качество, когда речь заходит о друзьях или вам трудно идти в ногу со своими друзьями, наличие большого количества друзей не влияет на то, что ты за человек. Если у вас их всего несколько, это не значит, что вы не общительны или недобры. Это означает, что у вас особый вкус к людям, что не так уж плохо. Вы вкладываетесь в то, чтобы найти друзей, которые понимают вас и заботятся о вас. С другой стороны, наличие большого количества друзей не означает, что вы поверхностны и заинтересованы только в популярности. Это означает, что вы дружелюбны и открыты для новых людей. Количество ваших Ваших друзей ничего не говорит о вашей ценности. Скорее, действительно важно качество ваших друзей. Десятое – это ваш статус в социальных сетях. Вы заядлый скроллер. Вы публикуете посты в социальных сетях часто или время от времени. При таком большом внимании к социальным сетям, мир, кажется, вращается вокруг того, сколько лайков вы получаете. Существует много давления, чтобы иметь идеальную, эстетически приятную жизнь. Однако ваша ценность не измеряется количеством людей, которым нравятся ваши посты. Социальные сети предназначены для обмена частями вашей жизни и установления связей с людьми. Получение лайков может принести вам удовлетворение, но это не определяет вашу самооценку. Социальные сети должны быть веселыми и вдохновляющими, а не инструментом для получения одобрения номер 11 ваш возраст как старых так и молодых людей часто судят по их возрасту люди могут думать что все молодые люди безрассудны и эгоистичны в то время как все пожилые люди продумали всю свою жизнь Но ваш возраст не контролирует вашу личность увлечение симпатии антипатии и многое другое это не отражение того кто вы есть потому что это не определяет вашу ценность в конце концов, возраст – это ничто иное, как просто число. Номер 12. Ваше решение завести детей. Существует большое социальное давление на то, чтобы иметь детей, чтобы внести свой вклад в общество. Но иметь детей – это полностью ваше собственное решение. Отсутствие детей не делает вас менее достойным, чем другие, которые это делают. Потому что это важное решение, которое влияет на вас больше всего. Поэтому оно должно зависеть от вас. Помните, что ваше решение является обоснованным и ценным в любом случае. В конце концов, вы единственный, кто определяет вашу самооценку. Звучит как клише, но это правда. Никто другой, будь то семья, друзья или деньги. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых вещах, на которых вы не должны основывать свою ценность. Используете ли вы какие-либо из этих вещей для измерения своей самооценки? Если так, то все в порядке. Все мы были там раньше и мы здесь для вас. Оставьте комментарий ниже и поделитесь своим опытом и мыслями, которые у вас есть. Если вы сочтете это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто также борется с низкой самооценкой. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать кнопку колокольчика для получения новых видео. Спасибо за просмотр и мы скоро увидимся снова.